Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17! Сами бы вы его выбрали? Или его вы выбрали за вас? Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения в Сити 17, что здесь свое правительство в цитаделе столь заботливо предоставлено и нашему правительству. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собирайтесь, вы перестать здесь? Да. вас ждут неизвестные Да. Добро пожаловать в Да. Изолировать, допросить, ликвидировать.